Ну хорошо-то нас первый этаж из окна выпрыгнем, аккуратно. блядь! Блять! Мы тебя отомстим, я шагал! у него все заберем! Опка Откуда не возьмись! Трампар прям попурим так. О, смотри, домик, глу за грифрем. Ку-купит душа. <issued> Быстро! Быстро отворя дверь и, и через печь тебя убьм. Я хуй через печь. Открывай, блин! Долго болел!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 Миллиардер... Кто, там... Кто меня бьет? Что это такое? Что это, мне такое? Спаси меня, Иисусе! Иисусе! Иисусе! Иисусе! Что за херня? а ч не бьется, это лошара не бьется, петух, блядь Как прийти что ли? пошел ты в жопу, черная жопа, гнида, блядь, гнида, черная жопа Ты че делаешь, я тебя уебу блин. блядь Ах ты, блядь, ты че, ты тебя сейчас устрою, ты ч меня бьешь чего вы меня взываете? Чтоб ты спросил, блядь! Иди Чтобы... Я, тебя... у... Я, тебя... у... Я, у... Я Ох ты, грань! Мать, в канаве, Ха-ха, лошарка, петушарка! Че, виду? Я, я, я придумал план, как. Я Я придумал план, как ему. А там щит. Гоу купим. Гоу, пока этого шара не видит ничего. Давай, так. Ага, топ-топ, карта прошу. И ты давай, ты, ты, ты тоже оплати. Это ваш, ваша Лошадку эту кончину разведём. Так, всё, я уже покупаю. Тихо-тихо. Так, мне тут толкают. А, это свинюшка. Иди нахуй. Свинюшка. Вот, всё, прошу. Так. Купить. Купить. Так, а, я тоже оплатил. Всё, я оплатил. Всё. Я. Папа, я думаю, не обидно, что я у него по 50 тысяч рублей взял. Много. вс, купил. Ждем. Сейчас должна опко пойти. И мы ту лошадку уб уб уб убьем. Мы у него все алмазы заберем. О! Опка выдалась! Откуда не возьмись! Опачка! Ага! Че ч за? Ничего за, ничего за! Ничего за. Вот я тебе сейчас уху. От а твоего дома сейчас ничего не останется! Лошары, петушарка! Лошары, петушар! Я админов напишу! Да мне похуй! Мне похуй! Мне похуй! Петушарка! И у тебя не останется даже телевизора, за 10 лямов! Петушарка, лошарочка! <связать> ты, ты, ты, будешь, ты будешь теперь бомжом, а мы будем ты, ты, крутыми алмазниками, да? Лошары, да, петушары через плечары! Ха-ха-ха-ха! <связать> У нас все алмазники! О, да вот держи! Вот крутая команда! Вот! Напишу сейчас! Щас я тебе эту команду скину и мы эту... НЕ НАДО! НАДО! <питут> Хуй тебе! А-а-а... они не надо. Петух! Петух, блять! Петух! Бедный бомжик маленький в Майнкрафте. Петуш! АААА! -а -а, что это за херня? Как он это сделал?! Как он это сделал? Питашары это. Блин, блин. 500... А, -а, а, давай мы крашнем сервер этой лошарки. Ха-ха, лошары! Да, давай! Это лошару вош через плечо убьем. Не, -э -э, да, да, да, да! Вот команда держи! Так, лошарочка, петушарка, блять, малолетняя, а. петух, блин, ты что совсем? <свистит> ну по себе судишь я как понял. Петушка! петушок, ебаный, не вздумай, уже вздумал, блять. <свистит> я так не могу. Ну, команду напиши на а чтобы такое так делать возьми в руку кирку киркуина напиши команду и, и, и, и эта шарка останется бомжом на всю жизнь меня не дару в руку возьми кир, кирку и напиши ай меня убили петушара Какая-то петушара этот, этот долбоб написал админам О лапку нашу! сейчас заберет и цапит тупой! Я тебе сейчас закомчу! Я тебе щас закомчу! никто не поможет! Ха-ха-ха! Ой! Лапку забрали! В смысле? Я Блять, Ты Мы тебя отомстим, лошарка! Уже е... Лошарка, У петушарка, блядь! Блядь! блять, бля, бля, ты... Мы тебя по IP вычислим, блядь! Лошара ебучая! О, мам! Мам! О, мам! О, шар, мам! Мамки, долбоёб! Ха-ха-ха! Нихуя! О, Тупые гриферы! Ага, по. Я по себе судишь, ты сам грифер тупой, ты у нас админку забрал и лопку! Мы тебя стим. Вот я там штим! Закипаться не могу. Он на. Он, он, он нас сейчас забанит! Что вы сделаете? Пухните! Ага, тебе в жопу! Мы тебе в жопу пухнем, долбоб! Да! Тебя! То что, то, что ты сделал! Мы с тобой потом у него когда-нибудь еще сделаем! Мы тебя отомстим, да? да давай мы О! Да начнём еще. Да, Кстати, мы за 500к купили! Ха-ха-ха! Мы купили админку за 500к! Ха-ха! А вы что на другие аккаунты купили? Да мы купили обку! Ну. Но... Но мне не пришло. Ты ч дубарев, ты ч настроишь, бля? У нас не есть развращай деньги быстро! Повращай деньги! Может меня тут кошт? Чего? Я вам не верну, хуебо, бесы. Я, я чтоб ты сдох, Блять бабки возвращай, либо мы в полицию напишем, мы в полицию напишем. мы ему отомстим, мы ему отомстим. Ему пизда. Да! Он в Канаде, да? да. А не, что вы сделаете? Мы тебя выдебьем топориком, блядь! Сейчас вам, наверное, пау позвонить! Ха-ха! Не позвони, да? ну, ты тупой! Да? Как он ты тут знаешь? <говорит> <говорит> Ой, мне большой сообщение от папы. Сеня, я тебе сейчас позвоню. Ой, ой, ой, блять, как он узнал? <свес> Несимваско пришло. Папка звонит. Да. <свес> <свес> <свес> <свес> Давай не будем брать. Хотя нет, давай возьмем, давай возьмем, давай возьмем. Так. Вс, взял трубку. Алло, папа. папа. А ты чё ты орёшь? Да что ты орёшь, блин? Блин, мы ничего не делали. Это ошибка. Это какие-то маши. Мошен... Это мошенники! Пожалуйста, мы ничего не делали. Это ошибка, серьезно, это глюк. Правда, мы ничего мы, мы не делали, мы просто телевизор, мы телевизор просто смотрели, да? Да, нам что-то не хочется, да? Мы антика смотрим. Да милые в и в собирают нектар. Иначе на вечеринку его несут. Правда, мы не врем тебе, папа, поверь нам. Пожалуйста, мы ничего не делали. Папа! Да пошл ты нахуй! Вс, я сейчас брошу трубку! Вс, я сбросил трубку! Давай голос бежим из дома, голос из дома сбежим. давай, да короче, вс, вс, мы тебя отомстим, тупорылый. Вам сколько? Не сколько, а тебе ноль. Да, у тебя Q равняется уравняется. Как у нас. А ч? Какой ты как ты смеешь? Тебе пиздец, блядь. О, ош. Да. да, ты, наверное, просрочки наелся. Черношопая, говно, говно, бля! Все, типа, на блядь, О, хорошо тут у нас первый этаж голый из окна выпрыгнем, аккуратно. Давай давай, помни, бросай, помни. Все, давай, давай, все, а. а, а все и, и вс какое называется? А, давай еще я выхожу с сервера. Ну, по короче, мы тебя там встигнем.